Добрый день. Базисный индексный метод расчета стоимости строительства в настоящее время наиболее распространен. Минстрой России официально поддерживает этот метод и в своих письмах регулярно публикует индексы пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий. И мы, конечно же, применяем эти индексы в своей практической работе. В этом видеоролике мы рассмотрим приемы работы с таблицами индексов. Минстроя. Загрузите с сайта инфостроя обновление из файла концевики ls версия 2.10. После этого в системных данных в разделе таблицы коэффициентов вы найдете три таблицы, в названии которых присутствуют слова шаблон индексы Минстроя. Индексы к стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства Далее индексы к стоимости оборудования и индексы к прочим затратам. Таблицы с индексами используются в настройках типовых концевиков для локальных смет. Здесь же в системных данных в разделе концевики есть типовой концевик с шифром BIM1LS. Он предназначен для пересчета стоимости единым индексом КСМР. В строке номер 9 концевика в формуле умножить из таблицы установлена ссылка на таблицу шаблон индексы Минстроя по объектам строительства и установлен единый индекс по строке прочие объекты. В строке номер 13 также используется таблица шаблон, но для оборудования. В концевике BIM номер 2 с названием индексы к элементам прямых затрат в строках 23, 24 и 25. Из таблицы шаблон индексы Минстроя установлены индексы пересчета в текущие цены отдельно к эксплуатации машин, к материальным затратам и на перевозку. Из таблицы выбраны индексы для строки с названием прочие объекты. В строках 30 и 31 также установлены индексы для оборудования и прочим затратам из шаблонов таблиц с соответствующими индексами. А теперь рассмотрим индексы Минстроя для конкретных регионов, например, за четвертый квартал 2021 года. Вот одно из писем Минстроя за четвертый квартал. Письмо содержит таблицу с индексами для Орловской области. Обратите внимание что для этого региона опубликована таблица с единым индексом КСМР. А вот таблица с индексами для Санкт-Петербурга из того же письма. Для этого региона указаны индексы к отдельным составляющим прямых затрат, к оплате труда, эксплуатации машин и материальным затратам. Очевидно, что для каждого региона должны быть сформированы отдельные таблицы с индексами. Все эти таблицы загружаются в базу А0 также с помощью программы обновления и расположены они в системных данных в разделе таблицы коэффициентов. Индексы к стоимости оборудования и к прочим затратам на 4 квартал 2021 года были опубликованы в отдельном письме. Рассмотрим пример использования таблиц с индексами. Вот локальная смета составленная по ФЕР-2001 в базисном уровне цен. Решим задачу. Рассчитать стоимость работ по смете в ценах четвертого квартала для объекта школа, расположенного в Орловской области. Очевидно, что расчет ведем базисно-индексным методом. Источник индексов – это письмо Минстроя за четвертый квартал. А таблицу с индексами для Орловской области мы уже загрузили в базу А0. И мы знаем, что для этого региона опубликованы единые индексы к строительно-монтажным работам. Переходим во вкладку Концевик сметы. Из библиотеки концевиков подключим концевик BIM номер 1. Вот строки с индексами. Выбираем операцию Замена таблиц. В первом поле устанавливаем ссылку на нужную нам таблицу. Из этой таблицы используются индексы для прочих объектов. Чем заменить? Выбираем таблицу для Орловской области и проверяем из какой строки таблицы следует выбрать индексы. Это объекты образования школы. Заменить. Мы видим, что индексы в концевике изменились. Нам остается только уточнить ссылку на письмо Минстроя. Если в смете есть оборудование, то аналогичным образом следует установить актуальный индекс и для оборудования. Еще один пример. Исходная смета составлена по ФЕР-2001 для объекта школа расположенного на территории Санкт-Петербурга. Расчет выполнен базисно-индексным методом с индексами к элементам прямых затрат в ценах третьего квартала. Задача – пересчитать стоимость по смете в цены четвертого квартала. Мы знаем, что расчет с индексами по элементам прямых затрат оформляется по форме BIM no 2. Индексы по оплате труда в строках сметы индексы к эксплуатации и материалам в концевике. Источник индексов – таблица с индексами для Санкт-Петербурга на четвертый квартал, мы ее уже загрузили в базу А0. Изучим локальную смету. В строках локальной сметы подключен пересчет с индексами за третий квартал 2021 года. Нам надо установить актуальные индексы. Для этого выделяю все строки и в групповых операциях выбираю пункт Заменить таблицу в пересчетах. Вот исходная таблица с индексами за третий квартал. В третьем поле выбираю новую таблицу. Заменить. Мы видим, что автоматически в пересчетах индексы поменялись. Во вкладке концевик сметы из этой же таблицы установим индексы в строках 23, 24 и 25. Это известная нам операция «Заменить таблицу». Остается только уточнить номер письма. Готово. Таблицы с индексами по письмам Минстроя можно получить в отделе бас НСИ компании Инфострой. Для этого достаточно сделать запрос с указанием нужного для работы региона. Таблицы с индексами легко сформировать и самостоятельно. Достаточно в системных данных создать копию шаблонной таблицы и заполнить ее актуальными данными. Вы затратите на это не более получаса, но затем будете пользоваться этой таблицей в течение целого квартала. Подведем итог. Для расчета локальных смет базисно-индексным методом по правилам методики 421 в комплекс 0 введены шаблоны таблиц с индексами Минстроя для строительно-монтажных работ, для оборудования и для прочих затрат. Шаблоны таблиц подключены к типовым концевикам BIM-1 и BIM-2. При наличии в базе данных электронных таблиц с актуальными индексами для нужного вам региона, система позволит вам их установить и в концевиках, и в пересчетах для строк сметы с помощью таких инструментов, как замена таблиц. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.